Всем привет. Это обзор на процессоры AMD Ryzen 3 x и 3800 x Для тех кто не в курсе это один и тот же процессор с 8 ядрами и 16 потоками. Ryzen 3 800X это процессоры с более удачными кристаллами, а соответственно и с более высокой базовой и максимальной частотами. О реальных частотах и потенциале разгона чуть позже. А сейчас пару слов о их главном конкуренте в этом обзоре процессоре Intel i9-9900KF. По сути это тот же 9900K, но с отключенной графикой. Я бы даже сказал, что это его более удачная версия, так как у меня без проблем он заработал на частотах 5 ГГц по всем ядрам. Он запускался и на более высоких частотах, но протестер STS Linux с напряжением не более чем 1.36В не мог. Это именно то предельное напряжение, на котором стабильно брались 5 ГГц и при котором процессор был на грани температурного лимита, так как некоторые ядра в пике прогревались до 90 градусов и выше. Процессор 3800X прогревался примерно так же, если судить по параметру CPU Package, но на самом деле он прогревался заметно меньше, если верить утилите Ryzen Master, при этом его напряжение было заметно выше, 1.43 Вольта. Именно при таком напряжении процессор с частотой 4,5 ГГц по всем ядрам проходил стресс-тест Linux. Более высокую частоту 4,6 или 4,7 ГГц я смог взять, но стресс-тест на этой частоте процессор не мог пройти даже с напряжением 1,53 Вольта. То есть у потенциала у процессора нет, но заявленной частотой он держит, причем по всем ядрам. Чего нельзя сказать про процессор 3700 x в его случае, все, что я смог получить, так это только 4,25 гигагерца. при этом он стабильно проходил стресс-тест при напряжении не ниже 1,36 вольта. Раз уже заговорили за тестирование, то давайте расскажу вам про тестовый стенд. Процессоры охлаждались кастомной водянкой с трехсекционным радиатором. Процессоры Ryzen я тестировал на материнских платах MSI X470 Gaming Pro Carbon и ASUS X570 Crosshair 8 Hero. Скажу сразу, разницы в производительности на разных чипсетах я не заметил. От слова вообще. Больше решал система питания материнки, чем ее чипсет. К примеру, как я уже сказал 3800X взял 4.5 ГГц по всем ядрам при напряжении 1.43 Вольта. Но это напряжение на материнке ASUS. На материнке MSI, у которой и элементная база заметно проще и распределение нагрузки хуже, процессор стабильно заработал при напряжении 1.48 Вольта. Следующее это оперативная память G-Skill, две плашки по 8 ГБ с частотой 3200 МГц и таймингами 14, 14, 14, сравнении 34. Сравнений производительности на разных частотах в этом видео не будет, так как мне не удалось добиться стабильности ни на 3800, ни на 3600 МГц. К тому же для частоты памяти 3800 МГц материнка отказывалась устанавливать 1900 МГц для шины, в автомате она устанавливала 1800, а при ручной настройке просто выскакивал посткод C7 и я ничего не мог с этим поделать. В общем, я все тестирование провел на встроенном профиле XMP, а разбор зависимости производительности от частоты памяти оставил для будущих видео. За графику отвечала видеокарта 28 ti так же, как и процессор под жидкостным охлаждением, но с отдельным контуром, чтобы ее нагрев не влиял на процессоры. Сама карта была в щадящем разгоне, дабы исключить малейшие проблемы со стабильностью. Тестирование производилось в разрешении 2560 на 1440 с высокими и ультра настроек. Запитывал тестовый стенд новый блок питания, киловаттник от FSP, обзор на который я сделаю в будущем. И без лишней воды перейдем сразу к тестам. Сначала тесты на многопоток. Первый тест, обновленный 20-й Bench демонстрирует нам, что новый 3800X с частотой 4500 МГц обходит 5 ГГц i9 на 8%. А процессор 3700X обходит i9 на 100 баллов при частоте 4.25 ГГц. А это значит, что или процессоры AMD хорошо заточены под эти бенчмарки, или производительность на такт у заметно выше. В уже старом, пятнадцатом бенче ситуация для процессора Intel складывается еще плачевнее, так как разрыв только увеличивается. Два других теста, которые я обычно провожу во время тестирования процессора, это Корона и тест для CPU v уже не показали такой разрыв, но в то же время показали идентичную производительность при заметной разнице в частоте. В тесте PC Mark 10 процессор A9 все таки обошел немного своих конкурентов, так как практически все офисные и самые бытовые приложения не оптимизированы под многопоток, и разница в частоте хоть и не пропорциональна, но дала о себе знать. Хотя в реальной жизни, я уверен, разницу вы даже не заметите. Здесь больше другой момент. Часто бывает, что именно под платформу AMD разработчики плохо оптимизируют свой продукт ввиду того, что систем на AMD значительно меньше, чем на Intel. Но я уверен, что все вскоре изменится, так как процессоры от AMD займут значительно больше процент рынка, чем есть сейчас. Ну и конечно же производительность в играх. Здесь ситуация в какой-то мере повторяется, как и с приложениями так как разработчики игр не спешат оптимизировать свои игры под многопоток. А всем старым играм больше важна частота у одного-двух ядер, чем общая производительность. Но в большинстве игр визуально разницу в производительности процессоров вам будет заметить сложно. Во-первых, зачастую упор в играх идет в видеокарту и 4.5 ГГц для процессоров хватает с головой. А во-вторых, эта разница вам может и не понадобиться, когда у вас и так средний FPS за сотку или около того. Небольшой косяк за мной в этом обзоре, я опять забыл протестировать последний Battlefield, а для Metro Sport для процессора 3700X потерялся файл при переносе данных. Но в целом вы сами сделаете вывод по производительности, а я в конце видео озвучу свои мысли. Итак, для начала хочу признать, что в своем обзоре на карту AMD Radeon 5700 XT был читок некомпетентен. Так как забыл, что многие карты в игре Hitman показывают нестабильность, как вы сейчас это видите с картой 2080 Ti. Но это не отменяет того факта, что частота карты действительно сильно нестабильна, в стоке она гуляет в районе 100-150 МГц, а при ручном разгоне все 200 МГц. И более-менее стабильна она только в режиме авторазгона, так как только в нем программное обеспечение умеет стабильно держать напряжение. К чему это я? Так к тому, что с видеокартами AMD есть еще над чем работать, как над драйверами, так и над архитектурой, и единственной причиной по которой сейчас стоит покупать новые карты от AMD, так это для того, чтобы поддержать ее финансово, так как Nvidia реально зажралась без конкуренции. Но что касается процессоров, то я хочу поздравить компанию AMD с уверенной победой в многопотоке. Благодаря своей новой архитектуре Zen 2 она обошла Intel и к тому же предложила более дешевое решение. А если еще и учесть, процессоры 3900X и 3950X, которые стоят гораздо дешевле, чем аналогичные процессоры от Intel, причем эти процессоры под массовую платформу, а у Intel аналогичные процессоры принадлежат уже топовой платформе X299, то сокрушительнее и быть не могло. На этом у меня все, до новых встреч.